В данном видео я подробно расскажу о настройках быстрого доступа. Настройки быстрого доступа находятся над окном формирования отчета. В полях периода с и по отражаются даты формирования отчета. Их можно задать вручную, либо в окне календаря, который откроется при нажатии на кнопку «Выбрать», расположенной справа от поля. В окне календаря отображается один месяц. Название месяца, который просматривается в данный момент, написано наверху. Сейчас мы просматриваем декабрь 2016 года. Чтобы посмотреть предыдущий месяц, нужно нажать стрелку слева от названия месяца. Следующий месяц, правую стрелку. Чтобы пролистать на год назад или вперед, нужно нажать двойную стрелку. В случае, если вы быстро хотите пролистать месяца можно сделать следующим образом. Нажимаем на название месяца. Открывается окно со списком месяцев по порядку. Если навести стрелку над этим списком, то месяца будут листаться назад, внизу списка, вперед. Я выберу декабрь 2016 года. Также в этом окне можно нажать на треугольник в самом нижнем правом углу и выбрать из выпадающего меню нужный вам вариант текущая дата, начало и конец квартала или года чтобы выбрать дату просто нажмите на нее и она подставится в поле периода также есть возможность задать период нажав на кнопку с изображением троеточия справа от формирования дат. в окне настройки периода есть две вкладки интервал и период когда мы заходим впервые то автоматически попадаем на вкладку «Период». Здесь можно указать дату формирования периода, аналогично тому, как мы делали до этого. Посмотреть за определенный день, выбрав переключатель «День» и указав дату в окне, которая станет доступна. Выбрав переключатель «Месяц», станет доступно поле выбора месяца. Чтобы поменять месяц, нужно нажимать стрелки вверх и вниз, которые находятся справа от поля. Выбор периода за квартал и год осуществляется так же, как за месяц. Еще здесь можно настроить период с начала года, квартала и месяца, ставя соответствующие галочки справа. На вкладке «Интервал» также можно задать начальную и конечную дату периода формирования отчета. Для этого нужно на переключателе «Произвольная дата» выбрать в нижнем поле дату вручную или в календаре. Переключатели начала дня, начала недели установят автоматически текущую дату и дату начала текущей недели. Переключатели для месяца, квартала и года сделают то же самое относительно месяца, квартала и года. Переключатель без ограничения для начала интервала сформирует отчет с того дня, когда был сформирован первый оборот по статье, для конца интервала на текущий день. Чтобы сохранить выбранную настройку периода, нужно нажать кнопку «Ок» в левом нижнем углу окна. При выборе элемента «Поле организации» в отчете будут формироваться только те элементы, которые входят в данную организацию. Для наглядности я специально задала структуру отчета, где по организации отображается ЦФО. Сейчас мы видим две организации в нашем отчете. Тюменский государственный университет и филиал в Сургуте. Давайте уберем из нашего отчета филиал. Для этого нажмем троеточие в поле организации и из предложенного списка «Организации» выберем нужную нам. Сформируем отчет заново. Видите, мы выбрали Тюменский государственный университет, и филиала в списке сформированного отчета не стало. Чтобы вернуть в наш отчет филиал, нужно убрать отбор по организации. Это сделать очень просто. Для этого нужно открыть панель настроек, нажав кнопку «Настройки» и в разделе «Отбор» убрать галочку с поля организации. Также в настройках быстрого доступа есть поле для настройки отображения сумм. Чтобы поменять отображение просматриваемых сумм, нужно нажать на троеточие и выбрать нужный вам вариант. По умолчанию мы просматриваем в единицах. Но если суммы очень большие, то можно смотреть в миллионах и тысячах. Также справа от кнопки «Сформировать отчет» находится окно для подсчета суммы. Когда вы выделяете поле суммы в отчете, то она появляется в этом поле. Если вы выделите несколько сумм, то в данном поле будет общая сумма всех выделенных полей отчета. Выделять суммы, которые находятся рядом друг с другом, можно зажимая левую кнопку мыши. Те суммы, которые расположены друг от друга на расстоянии, нужно выделять, зажав клавишу Ctrl. Также справа от поля «Сумма» есть кнопка для открытия калькулятора, где можно посчитать у сформированной суммы процент и сделать с ней любые математические действия. Для этого нужно нажать на поле калькулятора, где отображается число, и выбрать любое действие, к примеру, деление.